Друзья, всем привет! На днях ко мне приехала очередная посылка с Алиэкспресс. Заказывал я ее вместе с заглушками на двери. Сейчас покажу. Заказывал я ее вместе. Вот с этими заглушками, кстати, которые до сих пор еще держатся и не отвалились. Вот эти вот заглушки на петли. Про них я снимать видео не стал, так как они мне не очень сильно понравились, потому что они так вот болтаются, и с задней двери у меня одна отвалилась. Так что я их не советую. Но так заказал посмотреть, попробовать. Также еще заказал еще одни заглушки, которые как раз-таки приехали. Это вот на эти вот болты. То здесь просто черные заглушечки будут стоять. Сейчас покажу, какие. Эти болты, в принципе, мы не трогаем, поэтому я просто решил... Так сказать, их залепить. Сейчас покажу, какие. Вот так вот они выглядят. На также двухстороннем скотче. Тут получается 12 штук, то есть по 3 штучки на дверь. Сейчас я их прилеплю и покажу, как будет выглядеть. В общем, друзья, вот такой вот вид получается. Вот эти заглушечки. В принципе смотрится нормально прям подходит вот к этой заглушке болты не кидаются в глаза но это так не украшательство а помешательство наверное моё на заглушках соответственно вот эти заглушки и вот эти вот я их заказывал все вместе а вот эти под болты приехали только сейчас здесь сзади тоже держится в принципе смотрится неплохо интересно Сейчас на оставшиеся двери тоже да, так же. прилеплю. Ну вот, все готово. На все двери я приклеил. Так вот смотрится. В целом неплохо. Стоят они там примерно 60 рублей. Так что советую. Держится нормально. Ну а на этом у меня все, друзья. Скоро будет видео установки передней камеры ti -совской. так что подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, не пропускайте мои новые видео. Всем удачи на дорогах, друзья, всем пока!